Есть мысль, что опыление томата шмелями служит причиной появления некрасивых плодов. То есть плод, который там такой на нем рубцы коричневые, это чаще всего бывает на первом плоду, на первой кисти. Как будто это как королевский цветочек на, только на томате. Это от шмелей такого не может быть, потому что шмель не контактирует с будущим плодом томата. Он, он, он ведет контакт с лепестками на цветочке. А это пошло с перца. Если применить, я видел сам такой эффект, прием, если применить шмелей на перцы, то происходит следующее. Шмель садится на цветочек и собирает на нем пыльцу. Ведь у шмеля цель собрать пыльцу, а не опылить. И он касается не лепестков вот этих, которые, как на томате, закрывают цветочек, а касается уже самого будущего плода. И он цепляется лапками вот за, на этот плодик, то есть на этот часть цветочка, то есть на этот околоплодник, цепляется и наносит ранки. как на томате. Вот нам у нас видно на дна какой уже цветочек опылился, какой еще не опылился. То есть там, где есть следы лапок шмеля. И если такое происходит на перце, то эти э, лапки он оставляет уже на будущем вот этом плоду нашем. Эти потом ранки рубцуются, и плод растет. И по мере роста это, этот шрам разрастается. И тогда явно шмель портит плоды, делает их некрасивыми на перце из-за своих лапок. На томате же, то, что мы видим, такое некрасивое cat face, либо тещина улыбка, это еще называется. Это залаживается гибридом во время формирования первой кисти на 10-12 день от сходов. Либо переизбытком азота аммонийной формы, либо избыток каких-то гормонов. То есть это на одних гибридах есть, на одних нету. Но это, не, это шмель такой не может сделать, потому что он не может даже к нему прикоснуться. Также к опылению есть... Часто бывает, рекомендуют вот, шмелей применение на перцы, если им хватает питания. Допустим, вот этот цветочек, он закрыт еще, то есть, ну как, закрыт тычинки закрывают пестик и нету если к примеру сюда сядет шмель нету прямого контакта с будущим этим плодом там вот дальше вот зеленые то есть если сюда он сядет один раз то произойдет наверное максимально качественное завязывание а если шмелям будет очень мало цветочков она а перцы их гораздо меньше к примеру чем на томате я так бы сказал бы она в пять раз меньше то они будут заедать этот цветочек и прилетать к нему в таком вот возрасте, когда уже видно, ну, то есть уже а, тычинки отошли от пестика, вот тычиночки наших, которые вокруг пестика, и открыли, оголили а, а, а, будущий плод, и он будет лапками касаться не один раз, а несколько и царапать околоплодник, который мы едим в пищу, и который делает нам товарный вид. То есть, скорее всего, на перце, Шмели будут уместны, если под них будет рассчитана нагрузка по количеству цветочков. Какая именно это нужно будет узнавать. Но когда им мало цветочков, они их заедают и вследствие чего травмируют плод. На томате, чтобы было мало цветочков, то это не так губительно, потому что все-таки он царапает лишний раз лепестки, которые долго сохраняются вокруг плода. И они остаются до всегда целыми, плоды, после шмелей. В продолжении нашего разговора насчет шмелей на перцы и вообще на томате, вот здесь, здесь растет это штук 600 да, растений, и стоит улик, в нем 40, по идее, рабочих особей, им немножко не хватает, этих а цветочков часто сюда подлетают. И здесь, да, вот они бывают несколько раз, вот после них следы остаются, после этих шмелей и здесь он касается лапками лепесточков тех то есть этих тычин, ну лепестки вот а вот э, тычинки и там внутри пестик который переходит в плод то есть он касается тычинок которые защищают будущий плод от э, повреждений а на перце это происходит гораздо быстрее. И то есть нужно, к примеру, улик, которые там 40 рабочих особей. Обычный стандартный улик со шмелями. Наверное, на суток 20, а может быть 30. Но это, скорее всего, лучше скажет специалист. Сколько там должно быть. Вот здесь тоже уже были шмели. Они здесь поработали. О, тут вообще вот заели. Этот опылился. Этот фокус. На этом были, на этом тоже вот были. Но, наверное, будут еще, потому что их цель не опыление, цель шмелей, а цель набрать побольше пыльцы, чтобы прокормить свое потомство.